Я подарила сердце тебе на праздник. завернула в бумагу, повязала бант. И теперь ты, грусти-соучастник, ведь избрал последующий вариант. Ты вернул его спешно, без извинений, не пропала, чтоб даром положила на лед. В нем тепло на 10 упало делений, и рост льда под ребрами мне жмет. Зато я больше по пустякам не плачу. Не звоните спасателям и в МЧС, если я когда-нибудь вдруг снова спячу, оберну в обертку лишь оставшийся протез.